Всем привет! С вами Михаил и канал Дом Верхном. Дном. И сегодня мы получили очередную посылку с Алиэкспресс для нашего дома. Такая вот посылка. Два с лишним килограмма. И это должны быть светильники Светильники, стоимость которых где-то семьсот семьдесят рублей. Влерла, какие стоят. По две тысячи коробка повреждена, привезли на дом. Такие светильники? Сейчас подсоединим, попробуем. Они как-то вот двигаются вот так. На 360 градусов. Итак, временно подключил. Давайте проверим. Есть варианты белого цвета светильник и корпус и черного. Выбрали белого. Также по свечению холодный свет и желтый. И вот так вот можно двигать на 360 градусов и регулировать уже. А с обратной стороны сам светильник. Ну что, вставим. Ну вот светильники установлены. Они отлично вписались в наш интерьер, в белые, в белые стены. И гармонично смотрятся как раз с этими фотообоями. Еще момент. У них ширина 7 сантиметров. Если бы они были чуть-чуть поуже, то вообще им цены не было бы. Наша временная дизайнерская люстра, собственно, ручно сделанная. И давайте посмотрим, как они горят. Вот как-то так. Ночью, в темное время суток, очень приятный, равномерный свет от них идет, как и планировали для такой нежной подсветки. Напомню, здесь белый холодный свет, есть они в исполнении еще в теплом. Их можно крутить и тем самым регулировать световой пучок. Данные светильники обошлись мне в 740 рублей с учетом всех скидок на AliExpress. Доставка бесплатная, прямо домой. И доставили все без малого за месяц. То есть, 21 августа я совершил заказ, и 18 сентября я его уже получил. Если кому интересно, данные светильники, ссылку на светильники прикрепляю в описании под видео. Надеюсь, кому-то данное видео, данная идея пригодится. Всем пока!